Так, привет, ребят. <coughs> Начинаем. Очередное прохождение игры заявил Визин 2. Не кричи, у меня запись! Подписчики будут слышать, как тебя там на зоне собака пиздит. Ну, закрой дверь, жопик. что за тело так давай знаешь а, -а, а слушай да точно мы же заново начали короче приседаем да да сейчас эти волны так. будем искать с тобой подожди точняк но Мы с тобой не торопимся, знаешь, проходим. Хочется пройти, нормально так все. Так. Церковь, мы тут, короче, мы там были, знаешь, он сможет в окно залезть. В принципе, да, ну давай. Отсюда мы уходили. А падры, похоже, не из слабаков. Так. Так, вот, еще ключ нашел. Ну, бери. Ага, красавчик. Молодец. Так. Знаешь, давай мы пообследуем с тобой. Это, короче, 4 ключика мы нашли. Всего их 32. 32. А там что? Так, на это не реагирует. Вот это что? Может что-то в рядах можно найти? Во, по-любому. Я же вот как будто, знаешь, знал. Я как будто знал, что что-то можно найти. Вот именно. Открой! Вот, понимаешь, у меня есть место, где теперь мне можно прятаться. Так. Короче, знаешь что, мы, короче, от этого разлома просто поперли и как бы всю карту, мы карту с тобой заново начали проходить. Мы сейчас обойдем, это все, вот, обстоятельно прям пошарим, побомжуем, короче, найдем. О, смотри, я, блин, порох нашел, вот так вот. Мы здесь еще пошаримся. Ну, чтобы, знаешь, был запасик. Чтобы был лишний порох. Вот, смотри, это какой-то. Это, по-моему, знаешь. Так, штаб-квартира отмечена таким значком. Убежище Нила. Ну, слушай, ну прикольно. Так, детали мы взяли. В принципе, нет. В принципе, нам сюда не надо. Нам надо дальше. Следуйте за новым резонансом голоса Лили. Так, подожди. Блять. Не помню. Хоть убей, подожди. Так, ага, В. Свет выключили. Так, вроде там никого. В том доме мы, по-моему, были. Подожди, знаешь. А в церкви мы были, а в этом доме мы не были остальных мы всех вырубили на крыше на крыше о блядь. слушай что это такое траву нам надо взять трава нам хорошо трава нам поможет если что если что так открыть красавчик так мы здесь были не были подожди давай мы обследуем смотри да трава мы здесь не были отлично Погнали дальше. Так, шарься, бичара. Чуть-чуть не берешь-то. О, гвозди. Так, остальные шкаф. Тихо. Тихо, тихо. Я что-то, блядь, слышал, по-моему, знаешь. Подожди, или там не... Или там не кажется. Подожди, порох. Порох есть. Взять дробаш, что ли, знаешь. Чтобы ебло вынести, если чё, блядь. Подожди. Просто... Просто въебать. И, знаешь, не боясь. Потому что на всякий случай, блядь. Ну, я тебе честно скажу, знаешь, мое мнение такое. Что? Что? Вот так, подожди. Буклет «Добро пожаловать в Юнион». «Юнион, окруженный чудной природой, идеально сочетает очарование маленького городка». И современный комфорт Вернитесь в старые добрые времена Когда дружелюбные улыбки соседей Были искренними и привычными Оставьте суету и спешку Отправьтесь туда, где вас ждут С распростертыми объятиями Юнион хорошо, что вы здесь Ой, ебать Так, а масштаб А, назад, кюв брать Ага, понял Понял, не дурак Был бы дурак, не понял бы ну, вот так, подожди. Так, открыли, да. Тихо. Чего, блядь? Don't go. Не ходи. Да иди ты нахер. Почему не ходить-то? Почему, блядь, не ходить? Слушай, блядь, подожди. Ну, дробаш есть. Подожди. Так, жизнь у меня на... Чего, блядь? Чего, блядь? Это что, для меня? Ч за хуйня? Слушай, смотри, блядь, ну мы вроде сохранились. Блядь, если честно, знаешь... Если честно... Чё, блядь, ебут кого-то? Так, я что-то еще, знаешь... Честно говоря, блядь, прямо это... Сука, меня эта игра пугает. Прямо, блядь, дуб срачки. Так, подожди, смотри. Погнали. Узнаю этот стиль. Снова он. У нас есть припасы. Давай со мной, Давай со мной я могу увезти тебя отсюда. И скоро станет идеальным. Все, что нужно, это И твоя кровь. Тупорылый ублюдок. Не повезло, Райан. Не говори. Так, обрывки воспоминаний. 6 на 24. Это то есть. Знаешь, блять. А что если ее? И камера, снимающая останки жертвы. Ее, блядь, не вырубить. Вот так бы вырубить это, убрать мучение, блядь, человека. Человек так-то мучается, блядь. Ну, в принципе, в принципе, знаешь, идея игрушки неплоха. Но. но, Так, исследовать. Еще один коммуникатор. Наверное, равен. Да. Эти тоже из У них, У них может, может быть, быть что-нибудь что полезное. Да по-любому. О. Так. Журнал коммуникатора Тернера. Последнее сообщение журнала коммуникатора Тернер. Я настроил свой коммуникатор так, что он теперь ловит сигналы церебральных чипов. Я обнаружил... Остальных охранников, вернее, то, что от них осталось. У них могут быть припасы, и они вряд ли им понадобятся. Все эти чипы передают сигналы из мертвых мозгов. Пиздец. Не Это да. Пиздец. Выходи оттуда, блядь. Мне самоу стошнит. Так. Погнали. Ты чё, сука? Блять, съёбывай. Да иди. О, блядь, опять кого-то насилуют, блядь. Картины бредятина, блядь. А чё у нас сзади? Сзади то же самое, в принципе. Сейчас опять это, блядь, восьмерогая, шестиногая женщина. Так, подожди. Это чё? Это баллон. Так, баллон. Опять я в этой хуйне в какой-то, блядь. Отрезанные головы висят. Что за чертовщина? Мерзость. Мерзость. Ну, и говори, блядь. Да ебать! Кого? Ой, ебать. Иди нахуй! Тупая, блядь. Пиздец. Фу. Я что-то перепугался. Думал, знаешь, что-то серьезное. А, блядь, ну, не особо прям как бы это. Ну, блядь, больше перепугался, наверное, блядь. То, что... Так. Эту хуйню я не разобью, потому что я пытался. Пытался. Людей избавить от мучений. Так, подожди. Блять, надо же отсюда ебастин сделать. Надо уйти отсюда. Не хочу я здесь находиться. Так. Дверь, короче, закрыта. Давай, действуй. Открывай дверь, погнали нахуй отсюда. Давай, давай, давай. Да. Давай. Не ленись. Блять, как в шары светит. У меня драна, блять. Давай, открывай, давай-давай, погнали. Union туристический центр, это слишком лежали. даже для этого. Вернитесь к Анилу, сохранение, ну погнали, чум. мы в принципе сделали все, что от нас требовалось. Найдем сейчас, расскажем Манилу все, что от нас требовалось мы походили короче поискали мы нашли сейчас расскажем так убежишь я не ништяк так не надо свет включать он мне пока не нужен так давай так анильчик комцу мир они мертвые. но судя по тому что я видел без них будет безопаснее они собирались убить здесь всех и каждого а, ситуация Альфа-1. Не самая плохая идея, должен сказать. Но ты даешь, Анил. Ты просто нечто. Я просто реалист. Всех спасти нельзя. Согласен. <свят> Зря придуманы экстремальные протоколы. Понятное Если бы они дело. Если создали эту дурацкую машину, никаких протоколов бы не понадобилось. Возможно. Но посмотри, что они сделали. Это же невероятно. Да ты просто образец корпоративной этики. Надеюсь, тебе воздастся за твою лояльность. Потому что пока компании насрать на тебя. В смысле? Они же тебя сюда прислали, нет? Прости, я не хотел тебя разозлить. Вот, сделал для тебя еще немного. В качестве благодарности. Не, чувачок, спасибо большое. Ты там что-то делаешь? Что-то с воздуха какие-то крупицы там ковыряешь? Ну, главное, с умным лицом все это дело. Так, подожди. Так, а это Что? Сохранение, понятно Ну давайте сохранимся Это будет неплохо Ну да Создать новую ячейку Давай создадим Так, готово Мы еще, знаешь, сходим побродим Маленечко Наверное Так Слушай, блять А я не знаю, спать он может? Может хоть поспать? А? Подожди. Может он спать? Вообще. Ну, диванчики здесь есть, смотри, блядь. Еще, знаешь, холодильничек, там, пивасика, пицца, блядь, все дела. Ну, ложись, ебаный, рот, что ты бегаешь чтобы блядь. Поспи, баный олень. Бля, не знаю. Не хочется, чувачок. Тут, короче, смотри, там какая-то крыша, что-то такое. А, машина, что-то. И это, короче, дверь, знаешь, не открывает Тут помыться даже можно, прикинь, смотри Ванна сральня, там, блин, все дела Прикольно, ванна, правда, грязная Ну, тем не менее, смотри Так Дробашек, все дела Ну, блин, знаешь, не, неплохо Неплохо, я тебе скажу Неплохо так, потихонечку мы обследовали. В принципе, что? Следуйте за новым резонансом голоса Лили. А что за новым резонансом? Что там? Не знаю, что мы найдем. Так, мы там были, нам надо, знаешь, туда двигаться. Вот. Сюда вот по этому направлению. Обследовать. Короче, мы шаримся, бомжуем, ищем всякую хрень. Вон я нашел. Вон, смотри. Так. Что-то тут... О, заебись. Металлическая трубка. Это нам пригодится. Короче, смотри, погнали. Давай мы сходим сюда. Посмотрим, что нам тут можно надыбать. Так, закрыто. Жалко. Давай мы сходим на крышу. Посмотрим. Что тут можно найти Там, знаешь, периодически что-то бывает тут вот Попадается Можно найти Вот Крыша, крыша Хлам Ну что, здорово Я что могу сказать, прикольно Так Чувачок. Еще один. Так, оружия нету. Я тут собрал, короче. Ну, знаешь, все-таки хлам-то был. Был. Значит, что? Значит, все не зря. Сходили, взяли хлам. Сейчас спускаемся вниз. Так. Тут мы были. Короче, забираться не надо. Нам надо эти ящики расхуярить. На. Угу. Узов вскрыли. Берем. Отлично. Так, тут мы были. Мы тут, короче... Ах ты, сука! Тупорылая мразь. Я думаю, что там горит? Шары какие-то, блядь. Она тут лежала. Давно этих бомжар нахуй не хуярил. Уже почти всех перебил. Бомжатины. Так, подожди. Так, смотри, мы можем на крышу слазить. О, блять. Вон бомжи. Можем перехуярить их. На крышу они не полезут. Так, что. Так, крыша. Куда спуститься? Ты чё, ебнутый? Нахуя? Куда ты собрался? Подожди, смотри. Да мы куда, блядь, пришли? Так к крышу мы залезли. Это, короче. А, подожди, блядь, точно Блять, столько патронов потратил, надо поэкономнее, блядь. Все-таки. Вот. Пойдем бомжей залутаем. Подожди. Ах ты сука. Ну, сука! захуярить по тихоу незаметненько Я это ведьма какая-то. Сука. Патронов надо, блядь. Пиздец. Прям без этого, Блядь, надо, знаешь, мне обратно вернуться за это. Пороха-то у меня много. Только надо обратно вернуться к базе. это пиздец Без патронов тут делать нехуй о военная машина патрончики порох давно я такого в руках не держал не говори ух ты блять заебись Отель телестать, ПКМ удерживать, прицелиться, ЛКМ удерживать, завести, ЛКМ отпустить. Ага, понял. Смените болта. Ясно. У я себе. Чё там, блядь? Ну, сука. Сохранение прошло. Ну, в принципе, ребятки, спасибо за то, что смотрели эту серию. Пока-пока.